Итак, нам нужна числовая процедура, которая легко выполняется в одном направлении и гораздо труднее в обратном. Это приводит нас к модульной арифметике, также известной как арифметика часов или остатков. Например, для нахождения 46 по модулю 12, можно взять веревку длиной 46 единиц и свернуть ее вокруг часов, которые называют модулем. То место, где веревка заканчивается, и есть решение. То есть 46 по модулю 12 эквивалентны 10. Все просто. Теперь для выполнения этого возьмем простой модуль, 17, к примеру. Затем найдем первообразный корень 17, в этом случае 3. Он имеет очень важное свойство при возведении в различные степени. Значения равномерно распределяются вокруг часов. 3 называют порождающим элементом или генератором. Если возвести 3 в любую степень x, то результат равновероятно может оказаться любым числом от 1 до 16. То есть обратная процедура довольно сложна. Скажем, какая степень тройки даст в результате 12? Это и есть задача вычисления дискретного логарифма. И теперь у нас есть односторонняя функция, простая для прямого и сложная для обратного выполнения. Для заданного числа 12 нам приходится прибегнуть к перебору многих ошибочных вариантов, чтобы найти нужный показатель степени. Так насколько это сложно? Ну, с небольшими значениями это просто, но если использовать простой модуль длиной сотни знаков, задача становится практически неразрешимой. Даже если есть доступ ко всем вычислительным мощностям Земли, перебор всех вариантов может занять тысячи лет. Таким образом, сила односторонней функции основана на времени, необходимом для обратного преобразования.